В этом видео мы расскажем о семи способах выучить новый язык. Окунись в омут с головой. Покинь комфорт своего дома и отправься в страну, где говорят на языке, который пытаешься выучить. Проживи там от 6 до 12 месяцев. Поначалу будет тяжело и одиноко, но ты точно подучишь язык и увезешь много незабываемых воспоминаний. Погружение. Довольно простым и не менее эффективным способом является погружение, что означает изучение языка по контексту. Например, ты хочешь выучить итальянский. Для этого посети пиццерию и попробуй прочитать меню или даже сделать заказ. Антипасти, пиццатону или джелата. Кто-нибудь? Мнемоника. Мнемоника ⁇ способ изучения слов при помощи ассоциаций, которые облегчают запоминание. Например, ты хочешь запомнить французское слово «шу», что в переводе означает «капуста». «Шу» произносится так же, как и английское слово «шу» – «ботинок», поэтому ты можешь представить, как надеваешь капусту вместо обуви. И когда захочешь сказать «капуста», твой мозг вспомнит. Капуста, ботинок, шу. Скрипторий Скрипторий – это письменное упражнение, Ученики пишут на иностранном языке и одновременно вслух на нем разговаривают. Прежде чем записать предложение, следует его прочитать вслух, затем снова произнести и одновременно записать каждое слово, и в конце прочитать предложение целиком вслух. Цель упражнения – заставить себя присмотреться к деталям, выявить новые слова и освежить грамматику. Шэдоинг Шэдоинг – применяется для изучения новых слов. Достаточно прослушать новые слова в наушниках и попытаться громко повторить их. Этот метод придумал Александр Аргуэльс, который говорит на 50 языках. Он утверждает, что для лучшего результата следует упражняться во время быстрой прогулки, чтобы усилить бдительность и ускорить кровоток. Технологии и приложения если хочешь выучить новый язык, но некому помочь, посмотри, что доступно в интернете. Например, Duolingo предлагает много языков абсолютно бесплатно. Это весело и в то же время эффективно, потому что практикуется чтение, правописание, слушание и разговорная речь. Quizlet – хорошая программа для изучения новых слов. Она открывает доступ к аудиокартам, которые также позволяют выучить новые слова и улучшить произношение. Обучение с другом Если тебе не нравятся новые технологии и ты предпочитаешь обучаться с другими, сделай то, что делает блогер Тимати Донор, известный как Полиглот Пал. Он общается с людьми со всего света по скайпу. Ему это очень помогло, и он уже говорил на 20 языках, когда ему еще не было 18. Спасибо за просмотр. Посмотри и другие методы обучения от Спраутс. Они только дополнят твои знания о сегодняшнем уроке. В комментариях напиши, какой метод понравился больше, если такой вообще есть.